Всем привет! Сейчас я вам расскажу смешной анекдот. Я надеюсь, тебе, именно тебе он понравится. Подписывайтесь на мой канал «Анекдоты от Юсика». Всем прекрасного просмотра! Однажды отец меня попросил принести ему тапки. Пока я шел, у меня такой план созрел. Захожу я, значит, в спальню к сестре, а к ней как раз подружка пришла и говорю – Ой, ты представляешь, мне батька сказал, чтобы я твою подружку за обе сиськи подержал. А ты чё, сдурел? Чё ты гонишь, а? Ты что, не веришь мне? Вот сама послушай. Бать, а бать, правую или левую? А бать из спальни кричит, о Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!